Привет, друзья! Продолжаем серию простых видеоуроков по автооцифровке. С каждым уроком вам все более и более будут понятны ограничения этого функционала и его плюсы. Сегодня у нас урок по оцифровке изображений с помощью инструмента «Оцифровка блока». Основные правила при выборе изображений. Первое. Объекты должны представлять собой узкие и не очень узкие колонки. Объекты не должны пересекаться, иначе это уже будет не колонка, а сложный объект и они должны иметь более-менее четкий контур. В противном случае временные затраты на редактирование превысят все плюсы быстрой автоматической обработки. Хочу вам напомнить, что функция автооцифровка придумана для того, чтобы ускорить работу при обработке качественных, растровых и векторных изображений. Ну и, конечно же, для создания дизайнов в технике «Фотостежок». Откройте программу и загрузите изображение. На панели «Автооцифровка» выберите инструмент «Оцифровка блока». Согласно инструкции, данный инструмент применяется в том случае, когда объекты обрабатываемого изображения представляют собой колонки. В выбранном мной рисунке как раз все объекты такие. Возможно, не все они узкие, но все они представляют собой колонки и прекрасно подходят для обработки инструментом «Оцифровка блока». Если мои слова кажутся вам сомнительными, вы всегда можете задать мне вопрос, и я более подробно поясню. Либо все вопросы развеются в дальнейших уроках, когда мы дойдем до изучения инструмента «Блок». Переместите курсор мыши на рабочее поле и кликните по рисунку левой клавишей мыши. В открывшемся окне в графе «Уменьшить цвета до» Установите значение 2. У нас всего два цвета, и при таком параметре программа лучше всего обработает изображение. Нажмите «Ок». OK. Мысленно для себя определите порядок следования элементов и поочередно, в соответствии с намеченным планом, кликайте левой клавишей мыши по объектам. Если вам пока сложно самостоятельно определять порядок следования объектов, просто повторяйте за мной. После обработки всех объектов нажмите на клавиатуре клавишу D ⁇ Показать, скрыть растровые изображения ⁇ Скройте изображение с рабочего поля. Оно нам больше не понадобится. Кстати, иконка ⁇ Показать, скрыть изображение растровые ⁇ находится здесь. На этом этапе сохраните вашу работу. Приучите себя в процессе работы над файлом вышивки сохраняться. Теперь внесем немного цвета в нашу розу. Для этого откройте панель «Раскладка по цветам» и нажмите «Показать объекты». Кликните левой клавишей мыши по первому объекту вышивки. Прокрутите колесико мышки на себя. Прижмите клавишу «Shift» на клавиатуре и, удерживая ее, кликните по последнему объекту цветка. Не выделенными остались только листья. Выберите на палитре «Любой розовый цвет» И кликните по нему левой клавишей мыши. Объекты листья мы выделим немного другим способом, чтобы у вас в арсенале были все варианты. Используйте тот, который вам кажется наиболее удобным. Кликните по первому объекту лист, прижмите клавишу Ctrl на клавиатуре и удерживая ее кликните поочередно по всем объектам листья. Теперь кликните левой клавишей мыши по любому зеленому цвету. Роза розовая, листья зеленые. На панели вид отключите художественный вид и убедитесь, что включены соединители. Обратите внимание, у нас в дизайне есть ненужные протяжки, а также проблемы в стежковой заливке. В местах, где стежки отображаются пунктиром, расположены слишком длинные стежки. Таких стежков не должно быть в вышивке. Они могут порваться во время эксплуатации изделия. К тому же некоторые машины могут воспринять их как протяжки, и вы получите на вышивке вот такой результат. Машины во время вышивки обрежет стежки. Сперва устраним протяжки. Прежде чем приступим, небольшое отступление. Протяжки вредны тем, что если машина не имеет функции обрезки, то в процессе вышивания лапка может зацепить протяжку и в случае, в лучшем случае, испортить вышивку, а в худшем вы можете остаться без шпульного колпачка или иглы. Если же машина имеет функцию обрезки, то вы будете гонять машину туда-сюда без необходимости. У каждого объекта есть точка начала и конца вышивания. Чтобы увидеть ее, нужно зайти в редактирование объекта. Для этого нажмите клавишу «H» на клавиатуре, либо кликните левой клавишей мыши по иконке «Изменить форму». После вышивания первого объекта вышивается второй, затем третий и так далее. Следовательно, конец вышивания первого объекта должен совпадать или располагаться максимально близко к началу вышивания второго. Ну и так далее. Конец вышивания второго. Должен располагаться близко к началу вышивания третьего. Начало вышивания в объекте обозначается зеленым квадратом, а конец вышивания красным крестом. Чтобы изменить начало или конец вышивания, нужно навести на один из маркеров курсор мыши, прижать левую клавишу и, удерживая ее, перенести маркер в желаемое место. Немного о длине протяжки. Если вы не планируете обрезать протяжку, то расположите точку конца и начала вышивания объектов максимально близко. А если планируете обрезать, то поставьте их так, чтобы впоследствии легко можно было поддеть протяжку ножницами. Старайтесь не располагать точки конца вышивания объекта с краю, особенно на острых концах гладевых валиков. Если машина сделает там закрепку и ткань будет рыхлой, то вы получите некрасивый эффект нитки как бы войдут внутрь ткани, либо наоборот будет выпукла, смотреться протяжка, ой, извините, закрепка. А если закрепки не будет, то в том случае, если нить распустится, вы получите такой же некрасивый эффект на конце гладевого валика. А вот устанавливая конец вышивания где-нибудь внутри объекта, немного дальше от края, вы снижаете вероятность всех этих некрасивых эффектов. Теперь, зная правила, поменяйте начало и конец вышивания у всех объектов розы. Если вы повторите за мной, то, то повторяйте за мной. Следующее, что мы подкорректируем, это узлы и углы наклона стежковой заливки. Они также редактируются с помощью функции «Изменить форму». Здесь нет четких правил, поскольку у каждого из нас свое видение. Скажу только, на что буду ориентироваться я. В сглаженных линиях не должно быть острых углов. И стежковая заливка на лепестках должна ложиться аккуратным веером. Правила редактирования точек и добавления углов наклона подробно рассмотрены, поэтому здесь только кратко напомню, что для того, чтобы добавить точку на линию, нужно навести курсор мыши на контур и нажать правую или левую клавишу мыши. Чтобы удалить точку, нужно выделить ее и нажать клавишу «Делить». Чтобы переместить угол наклона стежковой заливки, нужно выделить одну точку направляющей угла наклона и потянуть ее в нужное место – Затем переместить вторую точку рычага. Чтобы добавить дополнительную направляющую угла наклона, нужно прижать клавишу «Контур» на клавиатуре, навести курсор мыши на контур, пока не изменится отображение курсора, и кликнуть левой клавишей мыши. Чтобы удалить направляющую, нужно выделить одну из точек и нажать клавишу Delete. Смотрим и повторяем. Чуть раньше я обратила ваше внимание на слишком длинные стежки в заливке сатинового заполнения. Для решения этой проблемы в настройках есть специальная функция. Выделите все крупные объекты дизайна и нажмите правую клавишу мыши. В выпадающее меню выберите свойства объекта. Во вкладке заполнения установите специальную гладь. Программа добавит дополнительные проколы на все длинные стежки. Ну и последнее, что нам осталось поправить, это добавление предварительной прострочки. В программе Бернина она называется «Нижний слой». В этом уроке я не буду пояснять, по какой причине выбрала ту или иную предварительную прострочку. Вся подробная информация у вас есть в уроке по предварительной прострочке. Те, кто на курсе, найдут ее в модуле «Курсы», а те, кто самостоятельно изучает программу, могут найти заметку на сайте. Она так и называется «Предварительная просло... прострочка» или «Underlay». Чтобы зайти в настройки нижнего слоя, выделите объект или объекты, нажмите левую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите «Свойства объекта». Далее перейдите в «Эффекты» и установите желаемые параметры нижнего слоя. Также можно выделить объекты и кликнуть правой клавишей мыши по иконке «Нижний слой». Смотрим и повторяем. Закончив создание дизайна, сохраните его в формате программы, чтобы можно было вернуться к его редактированию в дальнейшем. А если вы готовы вышить дизайн, сохраните его в формате, понятном в вашей вышивальной машине. Ну вот и все. На этом я заканчиваю урок. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал. Ищите нас в соцсетях и в инстаграм.